Как стать привлекательной для мужчин? Мужчины меня не замечают ни в жизни, ни на сайте знакомств. Я постоянно стараюсь улучшить свою внешность. С женщинами общаюсь нормально, а с мужчинами ну никак не получается, я для них пустое место. Почему мужчины не замечают женщин? И в этом видео поговорим именно об этом. Мне, как консультанту по знакомствам, приходится слушать два разных мнения. Одни женщины сетуют, что где бы они ни появились, мужчины обращают на них внимание и начинают приставать. А вот другие говорят, что мужчины их совсем не замечают. Несмотря на все старания, женщин привлек к себе внимание. Но редко женщинам из второй группы бывает трудно понять, почему так происходит, ведь на первый взгляд они не делают ничего, чтобы могло оттолкнуть от них мужчин. Большинство из таких женщин прошли тренинги многих авторов. Многие женщин имеют много друзей женщин, они приятные и милые люди. Их друзья и родственники только разводят руками, говорят, и куда только смотрят мужчины, посмотри какая ты красавица. Знакома ситуация? Так вот, Причиной всему являются женские психологические установки. Среди самых распространенных вредителей установки относительно своей внешности, общения с противоположным полом, флиртом, сексуальности, переработки прошлого опыта. Женщины не всегда могут заметить их вред, ведь они кажутся им частью женской личности, их убеждениями, которым уже... В принципе, привыкли. Поэтому, чтобы стать привлекательным для мужчин, не всегда достаточно лишь заботы о своем внешнем виде. Необходимо провести ревизию своих внутренних убеждений. Но об этом немного позже. А пока приведу причины, по которым мужчины могут вас не замечать. Памятка для женщин. Первое. Мужчины не замечают женщин, которые... Сами себе не нравятся. Это раз. Второе. Которые не умеют флиртовать. Третье. Считают, что все мужики козлы или сволочи. Четвертое. Боятся остаться одной. И пятое. Не знают секретов общения с мужчинами. Так как стать привлекательной для мужчин? Давайте проведем ревизию сейчас ваших убеждений. Ответьте себе на следующие вопросы. Вопрос номер первый. Нравится, нравится ли вам ваша внешность целиком или полностью? Любите ли вы свое тело? Нередко бывает так, что даже привлекательные женщины находят изъяны своей внешности и не нравятся себе. Кому-то не нравится свой нос, кому-то форма ног, кто-то считает себя толстой, ну и так далее. Такие женщины часто говорят себе «я уродина, я страшная, у меня плохая фигура». Одни могут сказать такое вслух, а другие, хоть и говорят, что нравится себя, глубоко чувствуют совершенно противоположное. Ваш внешний вид зависит от ухода за собой, вашего внутреннего настроя и вашего чувства э, собственного достоинства. Мужчинам нравятся женщины любых форм и размеров, которые любят и принимают свое тело, таким как оно есть и способны наслаждаться жизнью в том теле, которое даровала им природа. Конечно, это не значит, что надо перестать за собой следить или что-то ухаживать. Речь идет о вашем внутреннем отношении к своему телу. Вот и все. Второе. Задайте себе вопрос, чувствуете ли вы свою сексуальность? Или вы скорее себя чувствуете какой-то зажатой? Вы умеете флиртовать с мужчинами? Обращаться с мужчинами умеете? Сексуальная женщина расслаблена, она не спешит наслаждаться жизнью. Язык ее тела посылает сигналы мужчинам, что она открыта для общения. Она смотрит глаза в мужчине, она улыбается ему, она дружественная, готова начать и поддержать разговор с мужчиной. Она умеет флиртовать, избегая пошлости используя свой, например, интеллект. Вы знаете, как мужчины выбирают женщину? Мужчины любят женщин, которые могут их задеть флиртом. Флирт для мужчин – это просто приятная забава и средство для повышения самооценки. Для многих женщин флирт – это прелюдия к роману, хотя для мужчин совсем не обязательно. Если женщина флиртует, мужчина понимает, что она веселая, общительная и не ущемит его чувство собственного достоинства. Большинство мужчин в тайне боятся, что их отвергнут. И поэтому скорее подойдут к женщине, которая демонстрирует свои способности флиртовать. Третье. Спросите, пожалуйста, себя, вы считаете, каким бы хорошим ни был мужчина в конечном счете, но вы считаете, что мужчины козлы, например. Вот многие женщины, которые мужчины отвергали, ранили в прошлом, сохранили это чувство горести и негодования. В таком случае женщина может рассматривать каждого мужчину, каждого, который может потенциально причинить ей боль. Недоверие к мужчине отвращает ее сознание, и мужчины хорошо это чувствуют. Мужчины привлекают женщины, тепло относящиеся к противоположному полу в целом, которые любят и принимают мужскую индивидуальность и различия между полами. Когда женщина подозрительно относится ко всем мужчинам и склонна выискивать, прежде всего, плохое, она уменьшает шансы найти своего мужчину. Четвертое. Спросите, пожалуйста, себя. Вы считаете, что должны выйти замуж и завести детей к определенному возрасту? Чем ближе вы к этому возрасту, тем сильнее ваше беспокойство. Верно? Ваши постоянные мысли можно описать фразой Мне уже столько лет, а я не замужем. Хотя женщины говорят о свободе выбора и, например, самоопределении личности. Над женщинами еще долеют стереотипы. К сожалению, существует стереотип, что женщина, не вышедшая замуж к определенному возрасту, она ущербна. Часто окружение не воспринимает ее как полноценную личность. Верно? Многие женщины считают, что их жизнь не будет полной без мужчин. Они испытывают страх остаться одной, стать старой девой. Пока они не свяжут себя узами брака, они чувствуют себя неудачницами в этой жизни своей. Этот вид эмоциональной нужды очень разрушительный порождает эмоционально зависимых Женщин. Мужчины не хотят служить восполнением недостатка внутренних ресурсов женщины и предпочитают женщин, которые довольны, счастливы, уже сами по себе. Возможно, вы слышали подобное от мужчин, спросите их. И вот По моим данным, самые частые проблемы у мужчин связаны с тем, что женщина чувствует эмоциональную зависимость от мужчины и создает ему дополнительные эмоциональные трудности. И вот проблема настолько распространена, что у многих мужчин к определенному возрасту вырабатывается рефлекс бежать как можно дальше. При первых, слышите, при первых признаках эмоциональной зависимости у женщины, если у вас на лице написан страх одиночества, если у вас выдает голос язык тела мало вероятно, что мужчины вами заинтересуются. И наконец пятое спросите, а знаете ли вы хотя бы пару секретов общения, которые бы вам всегда помогали привлечь и удержать мужское внимание. а? Нередко женщины обращаются с мужчинами очень неуклюже и чем больше они хотят сделать как лучше, тем больше получается как обычно, то есть совсем, ну, в принципе, никак. И вот ваши секрет общения заложено в вашей индивидуальности, в ваших сильных сторонах, как у женщины. У одних это фигура, пластика тела, у других это интеллект, юмор. Но есть один универсальный секрет быть, знаете кем? Хорошим слушателем или слушательницей. Для любого человека лестно, когда кто-то действительно внимательно его слушает. Одна моя клиентка, она без, в принципе, без выдающихся внешних данных, и она знает это. И вот всегда она привлекала внимание мужчин за счет своего умения быть хорошим слушателем. Вот со своим будущим мужем, высоким, красивым, обеспеченным мужчиной, она встретилась в общей компании она просто подошла к нему и начала спрашивать его мнение по разным вопросам. Она смотрела на него и говорила, «О, это очень интересно, а ну-ка расскажи мне еще больше». И впоследствии ее муж сознался, что никогда в жизни не встречала женщин, которая бы так хорошо его понимала. Понимаете, слушатель обладает особенной, особенной властью. Используйте это с мужчинами, задавайте вопросы внимательно, а, и задавайте вопросы, и внимательно слушайте, вот так, подмечая стиль общения и подражайте ему. Если мужчина говорит медленно, говорите тоже медленно. Если быстро, подражайте его манере разговора. Обратите внимание, что часто упоминает и на что ссылается мужчина. Используйте тот же самый прием. Запоминайте, что он сказал. Повторите спустя некоторое время, например, «Я думала о том, что ты вот раньше говорил». И я задалась вопросом, легко ли было. И вот подобное поведение создает ощущение, что вы давно знакомы. И мужчина начинает чувствовать, что встретил родственную душу. Вот в принципе и все. Легко. С вами был Гарри Маркелов, который помогает женщине становиться счастливее и хорошо понимать сначала себя, а потом окружающий мир мужчин. Но начать надо все равно понимать себя. Я желаю вам благополучия и чтобы все было у вас хорошо. Жду вас в следующем видео.